Этот обучающий курс создан для всех тех, кто работает с первичными бухгалтерскими документами в программе 1С-Бухгалтерия. В этом модуле вы познакомитесь с основными терминами и научитесь осуществлять запуск программы. Прикладное решение 1С-Бухгалтерия для Украины 8.2 предназначено для автоматизации бухгалтерского и налогового учета включая подготовку регламентированной отчетности. Эта программа может быть использована в коммерческих организациях, ведущих оптовую, розничную, комиссионную торговлю и производственную деятельность. Бухгалтерский и налоговый учет в рамках прикладного решения ведется в соответствии с действующим законодательством Украины. Программа 1С Бухгалтерия 8.2 на сегодняшний день одна из самых популярных программ автоматизации бухгалтерского учета на всем постсоветском пространстве. Настроить учет согласно национальному законодательству позволяет удобный инструментарий настройки программы. Технически программа 1С предприятия 8 состоит из двух частей платформы и прикладного решения, конфигурации. Сама платформа не является конечным программным продуктом. Технологическая платформа – это программная оболочка над базой данных. Платформа имеет свой внутренний язык программирования. Она взаимодействует с операционной системой компьютера и обеспечивает хранение и доступ к данным. За обработку данных отвечает еще одна составляющая программного комплекса – прикладное решение или конфигурация. Конфигурация – это алгоритм, описанный на языке понятном платформе. Конфигурация отвечает за взаимодействие с пользователем, то, что увидит на экране пользователь, какой будет форма печатного документа, каким образом то или иное число попало в отчет – все это зависит от прикладного решения. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу. Компания DINAS разработала прикладные решения для автоматизации типовых задач учета деятельности коммерческих и бюджетных организаций. Вот неполный перечень типовых конфигураций бухгалтерия, управление небольшой фирмой, управление торговлей, зарплата и управление персоналом, комплексная автоматизация, управление производственным предприятием. Существуют и нетиповые конфигурации, которые создаются в результате внедрения программы на конкретном предприятии или отдельной отрасли. Эти разработки учитывают особые учетные задачи и специфику конкретного предприятия. Такие прикладные решения в терминологии 1С называют «Внедрение». Этот курс посвящен бестселлеру среди типовых решений конфигурации 1С-бухгалтерия 8.2 для Украины. Как и другие программы, система 1С-бухгалтерия 8.2 для Украины хранит и накапливает учетную информацию в определенном файле. Такой файл называют «Информационной базой» или сокращенно «ИБ». После инсталляции программы в окне Запуск 1С предприятия можно зарегистрировать новые информационные базы, рабочую, предназначенную для ведения учета и демонстрационную, содержащую демонстрационный пример ведения учета. Платформа 1С-предприятия 8.2, как и все Windows приложения, может быть запущена с помощью системного меню Пуск программы 1С предприятия» или с помощью ярлыка на рабочем столе которые программа создает во время установки. Кроме того, существует возможность настроить запуск программы нажатием клавишей на клавиатуре, что позволит существенно сэкономить время. Более подробно об этом в специальном модуле использования горячих клавиш и контекстного меню мыши при заполнении экранных форм». В окне запуска 1 1С предприятия» в разделе информационной базы» находится список зарегистрированных информационных баз, этот список пользователь может редактировать с помощью кнопок «Добавить», «Изменить», «Удалить». Настройка. Если установить курсор мыши на элементе этого списка, то внизу отражается место расположения информационной базы. Платформа может работать в двух основных режимах – один из предприятия и конфигуратор. Первый режим используется для ведения учета, второй – для настройки и обслуживания системы. Чтобы запустить платформу в учетном режиме, в окне запуска программы нужно в разделе информационной базы выделить курсором строку с наименованием нужной информационной базы и нажать кнопку ⁇ Один из предприятий ⁇ В одной информационной базе могут работать несколько пользователей с разными должностными инструкциями и полномочиями. Это возможно за счет механизма ограничения доступа к информации с помощью набора прав и интерфейсов. Более подробно об этом в специальном модуле администрирование работы пользователей, профессионального курса для главного бухгалтера. В следующем окне 1 из предприятия «Доступ к информационной базе» в поле «Пользователь» нажмите кнопку раскрывающегося списка. В демонстрационной информационной базе создано несколько пользователей с разными правами и интерфейсами. Чтобы познакомиться со всеми возможностями программы, можно выбрать пользователя с правами главного бухгалтера. В поле «Пароль» вводится индивидуальный пароль пользователя. В демонстрационной базе пароль не назначен. Чтобы завершить выбор, нажмите «Ок». Из этого модуля вы узнали назначение программы 1 DNS-бухгалтерия 8.2 для Украины, что означает специальные термины, которые используют разработчики. Также научились осуществлять запуск программы, выбирать нужную информационную базу и пользователя. Более подробно о том, как избежать ошибок при заполнении экранных форм, как сэкономить время с помощью горячих клавиш и контекстного меню мыши, вы сможете узнать из специальных модулей «Оптимизация работы с экранными формами» программы 1С Бухгалтерия для Украины 8.2 и использование горячих клавиш и контекстного меню мыши при заполнении экранных форм. Как выглядит рабочее окно, что означают его элементы, чем отличаются интерфейсы пользователей и как настроить работу программы, вы узнаете в следующем модуле курса «Интерфейс программы DNS Бухгалтерия для Украины» 8.2. Этот курс подготовлен при поддержке компании «Динайс Франчайзинг» «Бизнес Архитектор».